Алло, здорово, да, конечно, я тебя помню, а, как жизнь, как дела, на... Чё? Да, у себя в огороде копаюсь, а чё такое? Проблемка, о господи, чё ты там уже натворил? В кого ты въехал? Ты разбил? Капец, понятно, а чё такое? Динжат? Да, в принципе, есть, да. Я же тебе говорил, если проблема будет, звони. Да, сколько. Ого! А что так много-то? Ну, я так сумму такую сразу не наберу. Давайте через пару дней позвоню, короче, поднаберу. Все, давай, давай, родной. Да, не за что, зачем? Я же все говорил, звони. Вс. Алло, здорово, что там по кассе, есть деньги у нас? М да, пацана, там проблемы у меня, ну кореш, хотя помнишь, помнишь, рассказывал, учились там вместе, он мне помогал как-то Да, да ему крупненькая такая сумма нужна, М да, он на тачке там въехал, по дуре, короче М -м -м. Сможешь мне через пару дней это завести, как наберется? Ну, там где-то очень много, так я тебе скажу, сколько надо будет. Ага, отлично, обожаю тебя, давай. это к проблемы, только проблемы... Здорово, родной, здорово, да. Ну, что ты там говорил, там деньги тебе нужны, да? Все, я возле тебя, да. Да, я тебя реально... Давай, выходи, все. Собрал нужную сумму. Нет, сколько? Сколько, сколько, сколько? Ну, я думаю, тебе столько точно хватит, братан. Для тебя не жалко вообще. Давай, выходи, ты у меня по делам еще нужно ехать. Туристы, а? Ой, кого я вижу, спаситель мой. Ой, родной. Ой, дорога. Я рад тебя видеть. Спасибо да большое, я тоже что тебя помог. рад. Давно тебя не видел. А ты вообще изменился, я вижу, потолстел, щечки пупил. Ну, армия делает свое да, дело. Да, братан, вот тебе деньги. Блин, собрал сколько смог. Я Бля, думал, вообще, слушай. Прям вообще в вообще нормально. Ну а ты чё, как вообще? Да, как обычно, я же тебе сказал, блогером там стану. блогером стал, так сейчас открыли интернет-магазин, там одеждой занимаюсь, перепродажи, перепродажи. Деньги есть. Если что, могу тебя пристроить. Да можно, я в принципе не против. Вот. А это я ж чё, я ж в БХУ в шестую въехал. Да, ты говорила... Вообще смятку. Кипец. Вообще жутко. Мужик говорит, давай бабки или ментами. Я говорю, ну бабки так бабки. Да. Так, сам понимаешь, что если с ментами вообще жопа будет. Да, ну какой. Ну. Да, ну ты, конечно, умеешь. Да. Че, Чё, когда там с этот... Если ты это, если у тебя варика нету заработать, то ты сильно не торопись отдать. Вот так... На инвестициях я сижу. Через недельку, думаю. Инвестиции, через да. недельку. Да, потому что сейчас не могу снять, там слишком мало денег, там считать тысяч сто. А -а -а. Ну ты смотри, инвестиция это тоже как казино, там, не затянись, а то будешь ну, все бабки влетать. Не, так я ж не один, я ж известен, ну, с профессиональными, ну, с профессиональными людьми. Ну, ну да, где-то да. я такие слышал, конторы обманывают, и смотри, кидай там все тоже там. Да, это проверяем, это не Проверяем. Не один, да. Понятно. Ну что, давай, блин, по делам реально тороплюсь, да, заскочил тебе. Все отлично. Спасибо. Как-нибудь еще позвони мне, когда будешь в да, суботике. Разберемся. Все, давай. давай. Какие люди, здорово! Давненько не видишься, я думаю, ты помер. Пытаются убить, да что-то не получается. Да, кстати, а что там по поводу денег? Ты мне долг давишь? Я помню, как долг, да, но нет что-то денег нету у меня. Нет, короче. Совсем? А это что? Колумб, короче. Твоя? Да, купил себе. Купил? Ты же говоришь, денег нету. И что, почем? Рублей двести? Да какой ты шутишь? это оригинал. 15 тысяч. 15? 15 ты говоришь, у тебя денег нету? Да. -а -а. Ты бля, денег у тебя нету. Эй, да ты куда ты, охуел, что Я ты? охуел, где мои деньги, бля? У тебя проблемы будут, пизда тебе нахуй. Ну давай, пошел. Ты кому ты там звонишь? Я звоню известным людям. Ну давай, звони, я тебя С здесь. С этого номера не берут. я сейчас нахуй наберу, пизда тебе. Да, я тебя наберу. Ты охуел, блядь. На тебе, набрал? Все, тебе, все, я вечером Я тебя здесь жду. Вечером. Давай, я вечером. тебя, я здесь жду. Вс, пизду, что? я тебя здесь жду, давай. Ждешь до сих пор. Ну да, пришел, как где мои банки. Да. На. Не запомни, что такое друзья уебка. Ну и не нужны мне друзья такие. Я Ты сказал садись, я ну ладно. Смотри, прям сильно должен будешь разбить. Ты а. здесь же давай. Ребл на тупе. Вот ты здесь Стоп! Снято!